Уважаемые жители Югре, в период пандемии коронавируса позаботьтесь о том, чтобы ваши близкие старшего возраста знали простые правила безопасности, ведь пожилые люди подвержены особому риску. Возьмите за правило чаще мыть руки, не прикасаться к лицу грязными руками, на улице использовать медицинские маски, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, не контактировать с людьми с признаками простуды, Следить за своим здоровьем. Чтобы снизить вероятность заражения вирусом, люди старшего возраста должны сократить количество посещений общественных мест. Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родителей, бабушек и дедушек дома были продукты и лекарства. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Стоп коронавирус.